Воронец Або тонколистный пион Дуже яскраво червоні, червоного кольору. Дуже красиві. Квітки червоно-яскравого кольору воронця. Высота воронца где-то 50-60 сантиметров. Высоту размножается воронец по куща. Воронец, Або тонко пион. Казается. Дуже яскравый, червонного кулером. Вид, дуже яскравого червонного кулеру. Запах приятный. Воронец, красивый. У нас шесть кустів, пьонов, вороне воронца. Шесть кустиков. Два маленьких, два больших и два средних. вороне